Замок Несвиш, замок, который принадлежал польским магнатам Радзивиллам. Сейчас здесь находится музей, где можно узнать и увидеть, как эти магнаты жили. А это кабинет, объединенный со спальней, в которой ну, работали и отдыхали Радзивиллы. Большой каменный зал семейства Радзивиллов здесь устраивали большие приемы. Пьянки, гулянки праздновали Рождество. Кстати, сегодня католическое Рождество. Всех причастных поздравляю. Малое малая столовая зала, где разделилы обедали семьей. Семья, судя по всему, была большая. Ели из Мейнского фарфора, который был расписан вручную золотом. Ну, разделилось, вы могли такое позволить. Вот. И вот в такой красоте они существовали. Я не знаю, были ли портреты предков на стенах, но вот из той двери вора выносили еще не успевшую остыть еду. По соседству с малой столовой находится комната отдыха. Хорошо поев, они отдыхали, а вот там, если посмотреть за окнами, находится терраса, которая выходила в Камеди-хаус. Практически настоящий театр если для которого писала супруга рыбеньки раздевила ну, можно сказать рыбенька рыбоньки какой замок без оружия в подземелье хранилось а, оружие для защиты замки замка сейчас здесь а, музейный замок вот это например гаковницы такое ручное огнестрельное оружие и а, изготовлены в заводе опять же тех же самых раздевитов смотрите на этого красавца у него на м, талии слуцкий пояс по сути это bentley mercedes infinity в одном флаконе этот поезд у каких-то огромных денег и не только за счет того что на нем было много золота, очень сложная техника изготовления. В год могли изготовить всего лишь восемь таких поясов, поэтому они стоили немерено, И если человек, мужчина менял эти пояса, это говорило о том, что он сказочно богат. Так вот, Радзивилла не просто меняли эти пояса, они их коллекционировали. Часовня семейства Раздевилов, но, к сожалению, мало что осталось от а, аутентичных вещей, потому что здесь был санаторий, а, проводились всякие разные процедуры, но говорят, что вот а, а, лежал бородие мои но ну, это женская половина но вы посмотрите как с каким вкусом с каким изяществом жили женщины семейство родзеилов посмотрите три на серебром семейство родзевилов надо сказать что культура сереловки была просто на самой самой высокой высоте посмотрите вот эта лопаточка для сбора хлебных крошек а вот этот маленький-маленький подносик для пробок. Вы не, пове... Вы не поверите, это все вот такие странные, непонятные механизмы, это все механизмы для театральной сцены. Помните, я рассказывала про то, что э, был театр у семейства Разивилов, серьезный театр, и оказалось, что очень высокотехнологичный. А сейчас экскурсовод нам расскажет, у нас классный экскурсовод, как... Все эти механизмы приводились в действие. Разные цвета обтягивались разными тканями, приводились движения. Складывались движения, чтобы И понимали действительно водную появлялись Какие-то другие персонажи водной стихии. А если вы представите, что все 10 волн раскрутили в разные стороны, с разной скоростью, вы поймете, море волнуется, его штормит. Из морской пощины могло выскочить морское чудовище, облить всех водой. И тогда говорили, что зрители французские ушли, уходили из театра. тогда, когда появился комедихаус Францишки Уршули, то есть уже в 18 столетии, когда нет, я напоминаю, ни интернета, ни электричества, ни телевидения, ни радио, но вот такие фонарики, они уже были, развлекали семью, развлекали гостей, но особенно, наверное, детишек. Если присмотреться к нижнему ярусу, вы увидите летающих птичек, в центре верхнего яруса концует Орликин с фонариками. У Стрекорова металлические пластиночки, по которым сверху вниз когда-то пересыпался колотый горох, песок или мелкий камень. Открою вам небольшой секрет, сегодня это висит. Ну а теперь представьте, а с вами за курицей не спрятался паника-канку с близнецом Янушем и брызгает на вас реаллической водичкой. Я думаю, поймете, что в сегодняшнее 5D можно было сказать лет 251 года. Ну а мы с вами с миром женских увлечений немного разобрались. Приглашаю вас в мир мужских увлечений. В мир охоты, мир Надо сказать, потому, Ну, а это мир мужских а, развлечений, как, как нам, нам обещали. обещали. фирма Руктур подсказала нам Я думаю, что ну, а что фирмы сколько зверей побывали? Бильярдный стол стоимостью 35 тысяч долларов. <сёк> Обратите внимание, раздевил врагов не боялись, <сёк> а наоборот <сёк> даже украшали ими свою мужскую залу. Ну что, ребята, как Радзивиллы без золота? И не просто золото, а целый золотой зал. А, Это пол все еще Ну что, завершаем нашу экскурсию и спускаемся по парадной лестнице, по которой гости поднимались. Вообще-то редко происходит, по ней стараются не ходить, потому что ее долго реставрировали, сняли 8 слоев. Вот